Всем привет! Ну вот, осуществилась еще одна небольшая мечта. Сегодня я лежал и подумал, что пора покупать квадрик. И заказал его в очень хорошем магазине, как оказалось. А называется магазин неигрушки.рф. Вот так. Всем советую, хороший продавец адекватный. Все пришел, показал, доставил бесплатно, все объяснил. Итак, как выглядит квадрик? Выглядит он вот так, вот с такой большой коробочке, не ожидал, что будет такая большая коробка Она прям, как будто я машину купил Ну, как будто какая-то деталь Как вертолет Выглядит он вот так вот В комплектации входит камера, такая же как GoPro Вот, смотрите, практически нет отличий, кроме того, что у GoPro есть вот такой вот экран Соответственно, у GoPro лучшее качество, это всего лишь как бы копия, аналог. GoPro снимает в 4К, вот это в 4К не снимает. Итак, вот так выглядит сам квадрик. Довольно-таки легкий навес. Вот так вот, если понять, в зеркало смотреть. Вообще по себе сам легкий, а я был в шоке от того, что сколько весит эта камера. Она не весит, наверное, ничего, то есть она весит грамма 2. 3. Я не знаю, вот если в руку ее положить, кажется, что в руке ничего не лежит, потому что она очень легкая. Вот такое вот у нее есть крепление. цепится она крепляется она вот так вот вниз, как вот здесь показано. Итак, переворачиваем квадрик. Вот сюда вставляется камера. А! Я на голову хотел гупро зацепить, но потом крепление не нашел, куда-то делать. Вот так она цепляется, сюда я буду, этой камерой я пользоваться не буду, камера мне досталась в подарок, за нее деньги я не платил, вот, и поэтому я буду сюда ставить свой GoPro, и качество будет лучше, несмотря на то, что GoPro весит э, чуть тяжелее, чем камера, которую пред представляет, э, представляет эта компания, э, квадрик будет хорошо летать и с ней, я думаю, если я буду отсоединять эти ножки, вот эти вот посадочные а может быть и не буду, точно не уверен, то вес довольно-таки сильно снизится, потому что они тоже что-то весят. Вот. Вот такой вот пульт управления. На мой взгляд, очень удобный. Это мой первый квадрик. Я смотрел видео на YouTube разные, но в целом мне нравится. Экран здесь, видимо, экран это, <coughs> экран показывает связь какую-то с квадриком, но нет демонстрации как бы онлайн. То есть нет экрана, чтобы ты смотрел. И летел, в общем, смотрел, куда летишь. Мне это не нужно далеко летать, я не собираюсь. Я собираюсь снять пару видосов каких-нибудь, как красивых, попытаться хотя бы это сделать. Вот. Надеюсь, все получится. В целом, на ощупь квадри хороший. Я еще его не включал. Дома включать его нельзя, то есть не запускал, потому что он что-нибудь может разбить или себе, или в квартире винты в комплекте запасные имеются, если вдруг они сломаются или потеряются, но всегда можно заказать с э, китайских э, сайтов, экспресс, Ali, AliExpress или eBay. вот. А еще имеется аккумулятор, я его уже поставил на зарядочку, сейчас покажу. Вот так вы... еще в комплекте идет зарядка, конечно же. Вот так вот это все выглядит, такая зарядочка, вот такой механизм и сам аккумулятор выглядит вот так. Вставляется аккумулятор э, внутрь квадрика прям подключается, ты засовываешь его и все хватает этого аккумулятора на 15 минут полета без камеры, я думаю, будет больше, потому что я буду камеру использовать gopro а так как вот эта камера питается вообще у нее нет аккумулятора, насколько я понял, она питается от квадрика поэтому должно побольше хватать на пульт тоже нужны батарейки вот сюда они вставляются вот с этой стороны Батарейки у меня тоже принес подавец. Четыре штуки. Сказал, что хорошие. Вот. Еще имеется вот такая вот защита для лопастей. Чтобы ты их не разбил, пока учишься летать. Вот так они как-то вставляются. Если что, вот так, да, наверное. Чтобы ты не разбил там, об дерево какую-нибудь свою, свою, вот эту самую главную лопасть. Что-то в комплекте, какая-то инструкция, видимо, по калибровке. И тому подобное. Очень жаль, что в этой модели нет, нет GPS, чтобы можно было делать возврат и зависание над воздух, над, над, над картинкой, скажем так, над, над полем каким-нибудь. Вот. Но так как это первый квадрик, я решил не тратить много денег. Поэтому решил обойтись вот так. Вот такой вот замечательный. Сниму видео с ним на днях, наверное, когда все это полетаю, когда все это соберется, зарядится, и я соберусь с мыслями, посчитаю инструкцию, как все его управлять, и в общем, ждите видео на канале, а, качество съемки посмотрите, вообще, как он летает, сложно это или нет, и тому подобное. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Всем пока!